Приветствую на канале Шарабора, а идею для данного ролика мне предложил один из моих подписчиков, Татарик эйбл надеюсь правильно прочитал, а может расскажете про отряд 731, 100 и 516, насчет двух последних не знаю, а 731, welcome. Кирилл, большое спасибо за предложенную тему, и начинаем первую часть. Нынешнее негативное отношение к Японии со стороны Китая, КНДР и Южной Кореи объясняется главным образом тем, что Япония не наказала большую часть своих военных преступников. Многие из них после Второй мировой продолжали жить и работать в стране восходящего солнца, а также занимать ответственные посты. Даже те, кто проводил биологический опыт на людях в печально известном специальном отряде 731. Жестокость и циничность таких опытов не укладывается в современном человеческом сознании. Но они были вполне органичны для японцев того времени. Ведь на кону тогда была победа императора. И он был уверен, что дать эту победу могла только наука. Отряд был размещен в 1936 году около деревни Пинфан, к юго-востоку от Харбина, на тот момент территория государства маньчжоу -го. Он располагался на территории 6 квадратных километров в почти 150 зданиях. Для всего окружающего мира это было главное управление по водоснабжению и профилактике частей Квантунской армии. В отряде 731 было все для автономного существования. Две электростанции, артезианские скважины, аэродром, железнодорожная ветка. Была даже своя истребительная авиация, которая должна была сбивать все воздушные объекты, даже японские, которые без разрешения пролетали над территорией отряда. В отряд шли выпускники самых престижных японских университетов, цвет японской науки. Отряд разместили в Китае, а не в Японии, по нескольким причинам. Во-первых, при дислокации его на территории метрополии очень сложно было соблюсти режим секретности. Во-вторых, в случае утечки материалов пострадало бы китайское население, а не японское. И, наконец, в-третьих, в Китае всегда были под рукой, эм, скажем так, бревна. Ревнами офицеры и ученые подразделения называли тех, на ком испытывались смертоносные штаммы – китайских пленных, корейцев, американцев и австралийцев. Когда запас, эм, подопытных в отряде подходил к концу, доктор Иси обращался к местным властям с просьбой о новой партии. Если под рукой у тех не было военнопленных, японские спецслужбы совершали рейды по ближайшим китайским населенным пунктам, пригоняя на водоочистительную станцию захваченных гражданских. Первое, что делали с новичками, их... Откармливали. У бревен было трехразовое питание и даже иногда десерты с фруктами. Подопытный материал должен был быть абсолютно здоровым, дабы не нарушать чистоту эксперимента. Согласно инструкциям, любой сотрудник отряда, который посмел бы назвать бревно человеком, сурово наказывался. Мы считали, что бревна не люди, что они даже ниже скотов. Впрочем, среди работавших в отряде ученых и исследователей не было никого, кто хоть сколько-нибудь сочувствовал бревнам. Все, и военнослужащие, и вольнонаемные отряды считали, что истребление бревен – дело совершенно естественное. Так говорил один из служащих. Профильными экспериментами, которые ставились над подопытными, были испытания эффективности различных штаммов болезней. Фавориткой Иссии была чума, ближе к концу войны он вывел штамм чумной бактерии, в 60 раз превосходящие по вирулентности обычную. Эти бактерии хранились в сухом виде, а непосредственно перед использованием достаточно было лишь смочить их водой и небольшим количеством питательного раствора. В отряде были специальные клетки, куда забирали людей. Клетки были настолько маленькими, что пленники не могли пошевелиться, их заражали какой-либо инфекцией, а затем днями наблюдали над изменениями состояния организма. Были клетки побольше. Туда загоняли одновременно больных и здоровых, дабы отследить, насколько быстро болезнь передается от человека к человеку. Но каким бы образом его не заражали, сколько бы не наблюдали, конец был один. Человека заживо препарировали, вытаскивая органы и наблюдая, как болезнь распространяется внутри. Людям сохраняли жизнь и не зашивали их целыми днями, дабы доктора могли наблюдать за процессом, не утруждая себя новым вскрытием. При этом никакой анестезии обычно не использовали. Врачи опасались, что она может нарушить естественный ход эксперимента. Больше в какой-то мере повезло тем, на ком испытывали не бактерии, а газы. Они умирали быстрее. У всех подопытных, погибших от цианистого водорода, лица были багрово-красного цвета, рассказывал один из служащих отряда. У тех, кто умирал от иприта, все тело было обожено так, что на труп невозможно было смотреть. Наши опыты показали, что выносливость человека приблизительно равна выносливости голубя. В условиях, в которых погибал голубь, погибал и подопытный человек. Испытания биологического оружия проходили не только у Пинфаня. Помимо собственного основного здания, отряд 731 имел четыре филиала, расположенных вдоль советско-китайской границы и один испытательный полигон-аэродром в аньда Туда возили заключенных, чтобы отрабатывать на них эффективность применения бактериологических бомб. Их привязывали к специальным шестам или крестам, впитым по концентрическим кругам вокруг точки, куда затем сбрасывали начиненные чумными блохами керамические бомбы. Дабы подопытные случайно не умерли от осколков бомб, на них надевали железные каски и щиты. Иногда, впрочем, оставляли голыми ягодицы. Тогда вместо блошиных бомб использовали бомбы, начиненные специальной металлической шрапнелью, светообразными выступами, на которые наносились бактерии. Сами ученые стояли на расстоянии трех километров и наблюдали за подопытными в бинокле, затем людей везли назад на объект. И там, как и всех подобных подопытных, скрывали заживо, дабы пронаблюдать, как прошло заражение. Впрочем, один раз такой эксперимент, проводившийся на 40 подопытных, завершился не так, как планировали японцы. Одному из китайцев удалось каким-то образом ослабить путы и спрыгнуть с креста. Он не убежал, а сразу же распутал ближайшего товарища. Затем они бросились освобождать остальных. Только после того, как все 40 человек были распутаны, все бросились в рассыпную. Японский экспериментатор, увидевший в бинокле, что происходит, были в панике. Если бы хотя бы один подопытный бы убежал, то сверхсекретная программа оказалась бы под угрозой. Не растерялся лишь один из охранников. Он сел в машину, помчался на перерез бежавшим и стал их давить. Полигон Анта представлял собой огромное поле, где на протяжении 10 километров не было ни одного деревца. Поэтому большинство заключенных было раздавлено, а кое-кого даже удалось взять живыми. После лабораторных испытаний в отряде и на полигоне, научные сотрудники отряда 731 проводили полевые испытания. самолета над китайскими городами и селами сбрасывали начиненные чумными блохами керамические бомбы, выпускали чумных мух. В своей книге «Фабрика смерти» историк Калифорнийского государственного университета Шелдон Хэррис утверждает, что от чумных бомб погибло более 200 тысяч человек. Достижения отряда широко использовались и для борьбы с китайскими партизанами. Например, штамами с брюшным тифом заражались колодцы и водоемы в местах, которые контролировали партизаны. Однако, вскоре от этого отказались, так как часто под удар попадали и собственные войска. Впрочем, японские военные уже убедились в эффективности работы отряда 731 и стали разрабатывать планы применения бактериологического оружия против США и СССР. С боеприпасами проблем не было. По рассказам сотрудников, к концу войны в запасниках отряда накопилось столько бактерий, что если бы они при идеальных условиях были рассеяны по всему земному шару, этого казалось бы достаточно, чтобы уничтожить все человечество. В июле 1944 года лишь позиция премьер-министра Тодзио спасла Соединенные Штаты от катастрофы. Японцы планировали с помощью воздушных шаров переправить на американскую территорию штаммы различных вирусов. От смертельных для человека до тех, которые будут губить скот и урожай. Тодзио понимал, что Япония уже явно проигрывает войну и при атаке биологическим оружием Америка может ответить тем же. Несмотря на его оппозицию, японское командование в 1945 году до самого конца разрабатывало план операции «Вишня расцветает ночью». Согласно данному плану, несколько подлодок должно было подойти к американскому берегу и выпустить там самолеты, которые должны были распылить над Сан-Диего инфицированных чумой мух. По счастью, к этому моменту у Японии было максимум 5 подлодок, каждая из которых могла нести по 2-3 специальных самолета, и руководство флота отказалось предоставить их для операции, мотивировав это тем, что все силы необходимо сконцентрировать на защите метрополии. Сотрудники отряда 731 по сей день утверждают, что испытание биологического оружия на живых людях было оправданным. «Нет гарантии, что подобное никогда не повторится», – говорил с улыбкой в интервью New York Times один из участников этого отряда, встречавший свою старость в японской деревне. «Потому что в войне вам всегда надо побеждать». Но дело в том, что самые страшные эксперименты, проводившиеся на людях в отряде Иссии, не имели никакого отношения к биологическому оружию. Особо бесчеловечные опыты ставились в самых засекреченных помещениях отряда, куда даже не имела доступа большая часть обслуживающего персонала. Они имели исключительно медицинское предназначение. Японские ученые хотели знать пределы выносливости человеческого организма. Например, солдаты императорской армии в Северном Китае зимой часто страдали от обморожения. Опытным путем доктора из отряда выяснили, что лучшим способом лечить обморожение было не растирание пострадавших конечностей, а покружение их в воду с температурой от 100 до 122 градусов по Фаренгейту, то есть от 38 до 50 градусов по Цельсию. Чтобы это понять, при температуре ниже минус 20, подопытных людей выводили ночью во двор, заставляли опускать оголенные руки или ноги в бочку с холодной водой, а потом ставили под искусственный ветер до тех пор, пока они не получали обморожения, так рассказывал бывший сотрудник отряда. После небольшой палочка стучали по рукам, пока они не издавали звук, как при ударе о деревяшку. Затем обмороженные конечности клали в воду определенной температуры и, изменяя ее, наблюдали за отмиранием мышечной ткани на руках. Среди таких подопытных был и трехдневный ребенок. Дабы он не сжимал руку в кулачок и не нарушил чистоту эксперимента, ему воткнули в средний палец иголку. Для императорских ВВС проводились эксперименты в барокамерах. В вакуумную барокамеру поместили подопытного и стали постепенно откачивать воздух. Вспоминал один из стажеров отряда. По мере того, как разница между наружным давлением и давлением во внутренних органах увеличивалась, у него сначала вылезли глаза, потом лицо распухло до размеров большого меча, кровеносные сосуды вздулись как змеи, а кишечник, как живой, стал выползать наружу. Наконец, человек просто заживо взорвался. Так японские врачи определяли допустимый высотный потолок для своих летчиков. Кроме того, для выяснения наиболее быстрого и эффективного способа лечить боевые ранения, людей взрывали гранатами, расстреливали, сжигали из огнеметов. Были и эксперименты просто для любопытства у подопытных вырезали из живого тела отдельные органы отрезали руки и ноги и пришивали назад меняя местами правые и левые конечности плевали в человеческое тело кровь лошадей или обезьян ставили под мощнейшее рентгеновское излучение оставляли без еды или без воды ошпаривали различные части тела кипятком тестировали на чувствительность к электротоку любопытные ученые заполняли легкие человека большим количеством дыма или газа водили в желудок живого человека гниющие куски ткани впрочем из подобных бесполезных экспериментов получался и практический результат например так появилось заключение о том что человек на 78 состоит из воды чтобы это понять ученые сначала взвесили пленника а затем поместили его в жарко натопленную комнату с минимальной влажностью человек обильно потел но ему не давали воды в итоге он полностью высыхал Затем тело взвешивали, при этом оказывалось, что висит оно около 22% от первоначальной массы. Наконец, японские хирурги просто набивали руку, тренируясь на бревнах. Один из примеров подобной тренировки описывается в книге «Кухня дьявола», написанной самым известным исследователем отряда 731 саити Маримурой. В 1943 году в секционную привезли китайского мальчика. По словам сотрудников, он не был из числа бревен. Его просто где-то похитили и привезли в отряд. Но точно ничего известно не было. Мальчик разделся, как ему было приказано, и лег на стол спиной. Тотчас же на лицо ему наложили маску с хлороформом. Когда наркоз окончательно подействовал, все тело мальчика протерли спиртом. Один из опытных сотрудников группы Танабе, стоявших вокруг стола, взял скальпель и приблизился к мальчику. Он вонзил скайпель в грудную клетку и сделал разрез в форме латинской буквы «Ю». Обнажилась белая жировая прослойка. В том месте, куда немедленно были наложены зажимы Кохера, вскипали пузырьки крови. Вскрытие заживо началось. Из тела мальчика сотрудники ловкими, натренированными руками, один за другим, вынимали внутренние органы – желудок, печень, почки, поджелудочную железу, кишечник. Их разбирали и бросали в стоявшие здесь же ведра, а из ведер тотчас же перекладывали в наполненные формалином стеклянные сосуды, которые закрывались крышками. Вынутые органы в формалиновом растворе еще продолжали сокращаться. После того, как были вынуты внутренние органы, нетронутой осталась только голова мальчика. Маленькая, короткостриженная голова. Один из сотрудников группы Минато закрепил ее на операционном столе. Затем скальпелем сделал разрез от уха к носу. Когда кожа с головой была снята, вход пошла пила. В черепе было сделано треугольное отверстие, обнажился мозг. Сотрудник отряда взял его рукой и быстрым движением опустил в сосуд с формалином. На операционном столе осталось нечто, напоминавшее тело мальчика. Опустошенный корпус и конечности. да такой вот отряд 731. На этом первая часть видео про него подошла к концу. И это пиздец.